Мы создали при помощи микросхемы Arduino, Uno обычный, и пир датчика, то есть это сенсор, позволяющий улавливать движение. Очень часто его используют в системах сигнализации, также его используют в станках. Подобный датчик используют в станках с числовым программным управлением. Эти датчики малые по габаритам, Недорогие, потребляют мало энергии и легкие в эксплуатации, практически не подвержены износу. Кроме пир, подобные датчики называют пироэлектрическими или инфракрасными датчиками движениями. Пир-датчики, по сути, состоят из пироэлектрического чувствительного органа, находящегося в... вот за вот этой крышкой, так сказать. Цилиндрическая деталь с прямоугольным кристаллом в центре, который улавливает уровень инфракрасного излучения. Все вокруг излучают небольшой уровень радиации. Чем больше температура, тем выше уровень излучения. Датчик фактически разделен на две части. Это обусловлено тем, что нам важен уровень излучения, непосредственно наличие движения в пределах его зоны чувствительности. Две части датчика а, установлены таким образом, что если одна половина улавливает большой уровень излучения, чем другая, выходной сигнал будет генерировать значение high или low. Сам модуль, на котором установлен датчик движения, состоит также из дополнительных электрических, а, из электрической обвязки, это предохранители, резисторы и конденсаторы. В большинстве недорогих пир используют недорогие чипы. Этот чип воспринимает внешний источник излучения и проводит минимальную обработку сигнала для его преобразования из аналогового в цифровой вид. Соответственно, при движении каких-либо объектов мы можем наблюдать, что лампочка загорается. Соответственно, применительно к станку с чипу при движении инструмента, подходящего в зону, безопасную для отводящего в зону безопасную от заготовки или детали у нас загорается лампочка аналогом попробовали сделать то что вы видите на видео при помощи соединения можно его так вот показать справа сверху это пир датчик подключен с помощью проводов папа-мама к соответствующим выходам. Далее мы с помощью программной среды Arduino закинули скетч, который вы можете наблюдать на экране, что свидетельствует о том, что у нас есть датчик движения, и при движении он загорается на одну секунду. Подключается он достаточно просто. Также скетч закидывается с помощью программы среди Arduino. Собственно, работа. То есть, применительно к станку с ЧПУ. Инструмент сейчас находится в работе, допустим. При движении инструментов в необходимую зону мы можем наблюдать загорание лампочки.